день добрый дорогие друзья я игорь черноусов и проект Diamond Profit Center. друзья если вы хотите правильно купить партнерский пакет узнать для чего это нужно делать какие партнерские пакеты есть смотрите данный ролик до конца Значит, друзья в первую очередь прежде чем переходить к покупке вот этих красивых партнерских пакетов вам необходимо оплатить личный кабинет вот обратите внимание если ваш личный кабинет оплачен то на закладке партнер Кроме пунктика «Партнерская программа», у вас появляются пункты «Приглашенные мной», «Позиции», «Замороженные средства». То есть, вот такой вот вид раздела «Партнерская программа» говорит о том, что вы являетесь партнером данного проекта. Вы можете приглашать людей, можете контролировать, кого вы пригласили. И самое главное, вы можете получать деньги с людей, которые зарегистрировались под вас и вошли на какие-то платные пакеты. Значит, пакеты бывают партнерские и рекламные. Вот здесь вот, пожалуйста, внимание. Друзья, покупка партнерских пакетов не дает вам никаких кредитов. То есть, партнерские пакеты – это возможность получать деньги с реферальной структуры. Все. Покупка рекламных пакетов, которые стоят столько же, как и партнерские – это получение кредитов на ваш счет. То есть каждый рекламный пакет это какое-то количество кредитов. Но о работе рекламодателя будут записаны отдельные ролики. Сейчас ролик о партнерах и о партнерских пакетах. Значит, для чего нужно покупать партнерские пакеты? Дело в том, что если вы приглашаете человека в данный проект, и он покупает, какой то партнерский либо какой то рекламный то вы как человек пригласивший его в этот проект будете получать со своего реферала деньги но только в том случае если у вас оплачен соответствующий пакет то есть пригласили человека в проект он у вас вошел например на пакет 3 доллара либо купил рекламы на 3 доллара вот вы как пригласивший данного человека в проект, будете получать какие-то деньги. Но только в том случае, если вы купили партнерский пакет на 3 доллара. Если вы купили партнерский пакет на 10 долларов, то также, пригласив человека на 10 долларов в пакет, купив рекламу на 10 долларов, вы будете получать деньги с вашего реферала. Значит, проект Diamond Profi достаточно либеральный. То есть обратите внимание здесь есть такой раздел замороженные средства вот в этих в этом пункте замороженные средства будут находиться те рефералы которых вы пригласили в пакет в проект и рефералы которые купили такие пакеты которые у вас еще не оплачены то есть вот почему вот тут целых четыре входа для того чтобы у людей был выбор на что войти но если вы сами вошли на 10 долларов да а под ваш зашел человек который вошел на пакет 30 долларов либо купил рекламы на 30 долларов либо например наоборот на 3 доллара да то вы эти деньги сразу не получите но они не пропадут эти деньги будут заморожены вы у себя в партнерском кабинете будете видеть, будете видеть что у вас есть замороженные средства и как только вы сами оплатите данный пакет, то вы эти деньги сразу же себе получите на баланс. Вот так вот удобно и просто. Значит, друзья, я сейчас куплю партнерский пакет на 10 долларов. Куплю это опять же из средств на балансе. У меня вот на балансе видите 13 долларов. Я специально пополнил баланс. Как пополнять баланс? Есть отдельный ролик. Смотрите его, ссылочка на этот ролик есть в видео. Мне осталось только купить пакет на 10 долларов. Нажимаю на кнопочку «Купить». Обратите внимание, мне говорят, что мой спонсор такой-то. Вот я покупаю позицию на 10 долларов. И опять же, обратите внимание, купить можно из счета с перфект Money. вот если я сейчас нажму на кнопочку купить вот на эту меня перенаправят на страничку где мне будут предлагать оплатить эти 10 долларов из моего кошелька из перфект Money. если вы не любите пользоваться перфект мани как я я вам рекомендую нажимать на вот эту вот кнопочку купить за счет внутреннего баланса но только ради этого я его и пополнял значит я нажимаю купить за счет внутреннего баланса с моего баланса автоматически списываю 10 долларов. Видите, осталось 3. И у меня появилась первая оплаченная позиция. Что значит первая оплаченная позиция? Опять же, посмотрите, партнер, партнерская программа. И вот обратите внимание, у меня сейчас куплен, написано куплено, десятка. То есть позиция в 10 долларов. То есть теперь все люди, которых я буду приглашать под данный аккаунт, проект Diamond Profit Center и если эти люди будут входить на 10 долларовый пакет если эти люди будут покупать рекламу на 10 долларов я буду получать в этом аккаунте деньги если кто то войдет на неоплаченные пакеты либо купит рекламы на неоплаченную на неоплаченные рекламные пакеты то у меня просто в замороженных средствах появятся сообщение что вот надо бы оплатить если хочешь получить какие то денежки друзья спасибо большое что досмотрели данный ролик до конца может быть получилось несколько сумбурно вот но все таки сетевые структуры это не совсем мое я больше по продвижению по ютубу поэтому если вы хотите раскрутить свои рекламные проекты раскрутить их правильно не накрутить а именно раскрутить и продвинуть пожалуйста регистрируйтесь по моей реферальной ссылке она находится в описании данного видео и доступна нажатием на кнопочку присоединиться к команде в ролику присоединяйтесь звоните мне в skype оплачивайте партнерские рекламные пакеты получайте от меня бонусы и давайте вместе работать каждый четверг вебинары по ютубу по продвижению приходите ссылка тоже в описании данного видео спасибо большое! Жмите лайк. Если есть вопросы, пишите в комментарии.